Ожирение это явный результат неправильного употребления энергии и расходов, но если рассматривать этот вопрос не только на физическом уровне, а то где лежит первооснова этой ошибки на вашей На первой чакре она лежит. Причина, физиологическая причина ожирения лежит на первой чакре. Сознание не может брать энергию Земли, не может питаться ею в полном объеме. Человек либо живет на своей Земле, либо просто не имеет физиологически, у него перекрыта эта чакра. Иногда ее, она перекрывается путем магического или колдовского воздействия. Вам просто нужно раскрыть эту чакральную структуру, научиться дышать этой самой чакры, и тогда медленно, но верно ваше тело перейдет немножко на другой режим питания, вам не нужно будет такого количества углеводов, которые оно потребляет. Да? Потому что энергия Земли нам очень нужна для питания всего тела. Для нас это энергия жизни, поэтому ну, научитесь просто раскрывать эту самую чакру, И вообще техники чакрального дыхания в данном случае для вас показано и заодно понаблюдайте за собой, может быть, ваша земля, на которой вы живете, она вам не вполне подходит, то есть она просто отказывается давать вам энергии. Значит, вам нужно найти другую землю, землю, на которой вы будете жить. И не бойтесь в данном случае поменять пространство. Ожирение это не болезнь, это просто вам сигнал, что вы живете не на своей земле.